Как найти работу, если мантра «ум дуалет, дуалет, зунди, соха» не работает? Один раз она мне помогла. Правда, долго ее читала, месяца 4, может, больше работы, мне сама нашла. Что делать, чтобы мантра снова заработала, скоро заработала, четыре месяца, это очень долго. Денег и работы нет совсем. Есть хороший анекдот, о котором в свое время сказал Шурик. Вот недавно была такая история. Одна из, один из... Один из участников э, моего канала в Ютубе связался со мной и задала такой вопрос Андрей Андреевич, моя дочь, она занимается созданием лендингов, она со занимается созданием анимации и так далее, ну и ей нужна работа, она не может никак найти работу. Я говорю, вот мне интересно, пусть она обратится ко мне. После чего она обратилась ко мне и говорит, у меня нет работы, как мне устроиться на работу? И я говорю, ну а вы мне можете показать, что вы умеете делать? И она мне отправила там мини-превью, которая длится там 10-15 секунд там и написала, ну как? Я гомерически засмеялся, как гомер, почему? Дело в том, что есть уже, уже мир и технологии, они настолько продвинулись вперед, что вручную создавать что-либо, как она это делает, это уже прошлый век, дело в том, что существуют целые системы или сети, которые интегрированы в программы, которые можно купить, допустим, создать какое-нибудь видео, создать какой-нибудь мультик можно в программе Canva, и, там оплатив конву, можно вот то что она мне прислала сделать в день 100 штук вот таких превью тысячу штук таких превью причем с огромной базой видео с огромными э, вариантами и так далее и так далее это уже настолько прошлый век то чем она занимается конечно ее никто на работу не возьмет почему ей нужно искать только те кто только начинают в бизнесе а она хочет уже зарплату такую чтобы ей платили за то что она делает я часто такое вижу Человек пишет, ну как, ну и мне хотелось бы сказать, ну вообще никак, но ну, обидеть человека не хочется. Ну и обычно говорю, попробуйте изучить программу там канва или там призма или там Циркле, там, если вы там на английском языке можете читать, то есть вы можете как-то попробовать начать работать по-другому. И обычно человек говорит, я хочу работать тем-то тем-то. А вы насколько можете работать тем-то тем-то? Вы специалист? Насколько вы хороший специалист? На хороших специалистов очередь стоит. Я говорю серьезно хороших специалистов на них очередь стоит когда человек говорит я не могу устроиться на работу ну так значит ваши услуги которые вы умеете делать они не или вы делаете их нелепо либо хотите очень много денег за это либо есть какая-то программа которая это все заменяет и тут такой вопрос а что же делать меняйте свою спецификацию будьте другим специалистом или в другой области можете обучаться или обучитесь чему-либо